привет меня зовут вячеслав Костынко, ты находишься на канале о трейдинге на финансовых рынках и сегодня я бы хотел поговорить о пам счетах что такое пом счет наверняка ты знаешь потому что ты находишься на этом канале и смотришь это видео но если вдруг знаний твоих не хватает для общего понимания всей сути то я попробую объяснить пом это счет доверительного управления какую проблему он решает когда есть трейдер и есть инвестор, есть проблема передачи средств от инвестора к трейдеру. И, соответственно, если это будет прямая передача, то будет риск потери инвесторам всех своих средств, потому что трейдер может оказаться недобросовестным просто-напросто уйти со средствами. Если это будет передача логина-пароля от счета инвестора, то, соответственно, это более допустимый вариант, потому что инвестор таким образом защищен, но не защищен трейдер, так как он может не получить свою комиссию за тот плюс, который он сделает на счете инвестора. Какой же вариант был предложен брокерами? Брокеры предложили выступить в качестве посредника между одной стороной и второй, или же даже гаранта, я бы сказал. То есть они забирают комиссию с проторгованного, с проторгованного количества актива, в свою же очередь обеспечивают инвестору безопасность его средств, а трейдеру возврат его заработанной комиссии, если уже он, конечно, ее сделал. Но, казалось бы, что схема абсолютно нормальная и рабочая, потому что, в принципе, все стороны защищены, их интересы защищены, все соблюдается. Единственное, конечно, остается проблема в добросовестности Форекс-брокера, который. В конце концов может просто схлопнуться ну или еще что-то да все все это мы знаем про кухни но вариант в принципе очень достойный потому что если это производить все в э, на частных основах то это сделать с законной точки зрения невозможно а с юридической точки зрения я думаю что трейдеру и инвестору это будет тоже невыгодно так как инвестору нужно будет платить свой доход на прибыль инвестирования, а, собственно, трейдеру нужно будет покупать лицензию для предоставления таких услуг, которая стоит уже очень-очень недешево, и, скорее всего, то, ту прибыль, которую он будет генерить на счете инвестора, ее не хватит для погашения оплата данной лицензии. Насколько я помню, буквально 5 лет назад, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, пам-счета были на слуху у всех это стало уже свое, своеобразной такой хайповой темой, потому что ее подхватили э, практически все любители быстрой наживы, так как э, счета Памовские рисовались просто с огромной доходностью и там прям составляли целые портфели по этим пам счетам. Ну, в итоге, естественно, это все оказалось лохотронской схемой, которую просто. Занимались выкачкой денег, короче говоря. Ну и с той поры, естественно, эти все ПАМ-счета, они сулят за собой такую вот не очень хорошую славу. На самом деле не все так плохо на данный момент, по крайней мере. Опять таки остается, конечно, риски со стороны форекс-брокера, если мы говорим о рынке форекс и торговле на форекс, да, ну, торговле на CFD. Но если подбирать непосредственно ПАМ-счет для инвестирования самостоятельно не понимая какой трейдер ведет этот счет я считаю что это практически 90 слив депозита почему потому что 10 у вас еще есть на то что вы действительно вложитесь в реальный помп счет и он действительно действительно там человек будет торговать и приносить генерить прибыль но как правило это Прибыль небольшая, потому что, ну как небольшая, относительно небольшая. То есть 30-40% годовых для многих это просто сущий пустяк, да, если оглядываться сейчас на криптовалютный рынок. Но если брать в пример прибыль, которую генерят крупные международные фонды, то это просто за небесная доходность. Какие еще, еще могут быть риски пам счетов? Я считаю, что может быть точно так же этот счет просто-напросто нарисован брокером. Недобросовестным брокером, естественно. Как выявить то, что этот PAM счет недобросовестный? Увы, к сожалению, это сделать невозможно. Ну или практически невозможно. Как выявить то, что брокер недобросовестный? Я думаю, что это, это тоже сделать практически невозможно, потому что ну ты это никак не проверишь, по большому счету. Я считаю, что единственный выход в этой ситуации, это знать лично трейдера, который ведет вот этот конкретный помсчет у конкретного брокера который ведет его достаточно продолжительное время хотя бы минимальный срок это полгода год который показывает при этом положительную динамику хорошую, который не показывает огромные просадки и при этом не показывает огромную доходность потому что эти две вещи они просто идут рядом друг с другом если есть большая просадка значит точнее наоборот если есть огромная доходность значит, Жди большой просадки. Это по-другому быть не может. Если есть ровненькая, маленькая, какая-то стабильная прибыль, значит просадка должна быть соответствующая. На это тоже нужно обращать внимание. Также особенностями по счета является то, что трейдер, когда он его открывает, он выставляет определенные настройки для этого счета. И здесь нужно быть тоже очень внимательным. Я считаю и даже уверен в том, что у вас должна быть возможность забирать свою прибыль, пускай не каждый день, а хотя бы раз в месяц. Относительно распределения процента прибыли, имею в виду комиссию, которую берет себе трейдер за то, что он генерирует прибыль на ваших деньгах, ну это уже исключительно все зависит от, вашей, от ваших желаний, от вашей жадности и так далее. Потому что я лично как трейдер для себя в консервативной торговле не рассматриваю процент комиссии ниже чем 50%. Иначе мне просто неинтересно будет торговать и зарабатывать с этого, допустим, 30%. Это будет совсем, совсем неинтересно. Если вы являетесь инвестором, вы должны понимать, что трейдер непосредственно занимается основным видом деятельности. Он работает, он тратит свои нервы, тратит свое время и так далее. Вы один раз открываете счет, кладете туда деньги и просто-напросто, периодически, раз в день, раз в неделю, в зависимости от того, насколько агрессивный счет вы обращаете на него внимание больше вы не делаете ничего то есть фактически это пассивный доход для вас для трейдера это постоянная ежедневная работа это нужно понимать поэтому она естественно будет оплачиваться естественно трейдер будет требовать за свою работу достойную оплату ну, мое личное мнение то что если трейдер ставит процентную ставку ниже 50 процентов то она либо в ближайшем времени будет повышаться потому что это будет являться своеобразным таким заманиванием для инвесторов, либо же он собирается переходить на более агрессивный тип торговли, чтобы просто нивелировать вот затрату своей энергии и восполнить ее притоком денег от сгенерированной, сгенерированной прибыли. Поэтому давайте подведем итог. Первое, и я думаю, это самое основное и самое важное. Когда вы собираетесь инвестировать в PAM счет, вам желательно знать управляющего в лицо. Но будем говорить в лицо образно, вам нужно видеть хотя бы, знать о нем какую-то информацию, понимать то, что это действительно живой человек, то, что это трейдер. Вам нужно видеть его какие-то хотя бы элементарно предыдущие стейтменты за прошлые либо года, за прошлый период, неважно торговый. И желательно, чтобы он был хотя бы минимум полгода, была какая-то информация о том, вот, что он может наторговать за эти полгода. Потому что по статистике, если вы не знали, то в первые, допустим, 4 месяца торгов, если вот посадить туда трейдера, да, аматоров, скажем так, в первые 4 месяца сольются там 40% трейдеров. По прошествии года останутся в строю только процента из всего количества трейдеров. Вот и делайте, собственно, выводы. Потому что здесь, естественно, фактор случайности никто не отменял. Нажимали кнопки, выстрелила хорошо, не выстрелила, прогорела, окей, Все. На этом закончилось. Ну и таким образом получается, что вот эта вот статистика огромнейшая ПАМ-счетов, она так и набирается оптом. Линейная такая прибыль шуранула, он взял там буквально две сделки, и угадал просто-напросто и дал там 200% годовых. И все Должно хлопают в ладоши, думают, что так это все и будет продолжаться. Но нет, к сожалению, так продолжаться не будет. Второе, второе. Не гонитесь за огромной доходностью. Поймите, что чем тише едешь, тем дальше ты будешь. Это относится полностью ко всему. Там, где огромная доходность, там огромные просадки, и ваш счет реально может уйти в минуса. Лучше по чуть-чуть, по немножечку, но по. на длительном периоде. Ваша основная цель это, естественно, приумножить ваш капитал, но основная цель это не потерять этот капитал. Будьте умными инвесторами. Третий момент. В пам-счете должен быть минимум ежемесячный валотибит. Если этого нет, значит вы просто-напросто можете ее в покрошенным делам не забрать, потому что один месяц будет прибыль, второй месяц будет и прибыль на третий месяц, все это дело схлопнется. потому что это рынок, его предсказать невозможно. Если тем более это будет э, агрессивная торговля. Если это консерватив, то окей, хорошо, там будет понемножечку по чуть-чуть капать, но стону будет капать на долгосрок. Да? Но в любом случае вы должны иметь право забирать свой прибыль хотя как бы раз месяц. Почему нет, если это ваши деньги? Если стоит там ограничение, допустим, на полгода и штрафная санкция размера 50% от депо, ну, следовательно, наверное, на такие условия соглашаться не стоит. Если же вы имеете право забрать свой прибыль хотя как бы раз в месяц, потому что если чаще, то на консервативе это может быть критично, так как э, зачастую сделки открыты постоянно, и если вы будете забирать свою прибыль, то это грозит уменьшением капитала, как как следствие уменьшением маржи, а если эта маржа не будет рассчитана на весь объем, то, соответственно, это будет критичная ошибка для самого счета, потому что трейдер может просто-напросто не рассчитывать. Возможно, возможно, если, я не помню точно, есть ли возможность ограничивать вывод средств, то есть вы можете якобы выводить на какую-то часть, то этого бояться не стоит, потому что трейдер таким образом... Он, он не собирается просадить счет, а значит ему нужна, нужен капитал для того, чтобы ну, рынок же двигается, да, есть какие-то просадочки, есть какие-то минуса, и это все нужно рассчитывать относительно капитала. Соответственно, если вы вдруг решить там месяц есть плюс какой-то, да, определенный там, плюс пять процентов, я говорю, и вы вдруг все спасибо там, мог решили забрать свои деньги. А сделки еще, допустим, будут. В работе, к примеру, то это, конечно, будет очень серьезно скажется на самом капитале. Потому что особенность там счета еще счет то, ну, допустим, трейдерских денег, как, к примеру, 5 тысяч долларов, ваших денег 10 тысяч долларов. И, соответственно, эти все суммы соединяются, и трейдер торгует как там он, на 15 тысяч долларов. Соответственно, он на 15 тысяч рассчитывает и риски. И соответственно, риски потерь да, и просадок. И таким образом он набирает э, объем тоже в соответствии, в соответствии с этими рисками. И когда вы вдруг э, хотите собрать, э, закрылось там, допустим, несколько сделок, и вас это устраивает, вы хотите поцениваться, забрать э, свой капитал, то, соответственно, если вы забираете 10 тысяч то вот, э, капитал трейдера просто-напросто может не выдержать данную просадку, а тем более, что есть еще такие проблемы, как уменьшение маржинальных требований на выходные и праздничные дни у брокера, поэтому это совсем уже будет критично, вот прям совсем критично. Это тоже нужно понимать и изначально на берегу опять договариваться об условиях. Хорошо, что есть все, есть посредник, есть гарант, который обеспечивает эти все дела. Но о, о, о таких вещах нужно договариваться сразу именно. Я считаю, что вот, пусть не приличная встреча, но хотя бы в или телефонном разговоре. И это будет правильно. Это будет и ваша долгосрочная инвестиция, и это будет нормальная работа трейдера обеспечена. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, инвестировали ли вы когда-нибудь в ПАМ-счета. Какой это был опыт? Позитивный, негативный? На какую прибыль вы бы хотели рассчитывать при такого рода инвестировании? Мне будет очень интересно почитать, о чем вы думаете. И... Еще также можете написать, нравится ли вам такой формат видео. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч.